Добрый день, господа! Итак, указ президента Украины, ну, я бы сказал так, о тотальном запрете на выезд из Украины всех чиновников высшего, среднего и даже минимального уровня. Итак, 23 января 2023 года, естественно, как всегда, после небольшого Видео анонса, да, президент объявил, и вот появилось на сайте президента Украины текст указа номер 27-23, ну, 27 порядковый номер, а 2023 это год, в котором этот документ был принят. Итак, этим указом было введено в действие решение национальной безопасности и обороны Украины. Опять же, от этого же числа, то есть в этот же день было принято решение о некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения, которое вот прилагается. Ссылка здесь идет на статью 107 Конституции Украины. Да, там есть полномочия президента Украины вводить в действие решение Этой Рады, да, этого Совета Национальной э, Безопасности и Обороны Украины. Но, как все мы знаем, согласно той же Конституции, право на э, выезд из Украины может быть ограничено только законом. На данный момент это не было сделано. Ну, давайте перейдем к сути э, к чему готовится, да, и о чем это вообще решение. Вот. К слову, если мы откроем закон Украины о национальной безопасности и обороне Украины, то я, честно говоря, среди компетенции Совета национальной безопасности и обороны Украины не нашел соответствующего пункта, которому можно было бы э, ну каким-то образом при, знаете как, присовокупить это решение То есть на исполнение какой компетенции вот. Возможно в натяг к чему-то можно, но никакой конкретики В принципе, как и в самом решении, никакой конкретики, никакой отсылки к какой-то статье или части статьи нет что здесь пишут? Здесь пишут о том, что учитывая информацию главы государственной пограничной службы Украины по вопросам пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил кабинету министров Украины в пятидневный срок Внести изменения в правила пересечения государственной границы граждан Украины, опять же, утвержденными постановлением Кабинета министра, министра Украины от 27 января 1995 года, номер 57. Вот, Ну, такое ощущение, что Кабинет Министров не мог и так без этого решения внести соответствующие изменения, да? Я думаю, тут есть какая-то политическая составляющая, что вот, мол, согласно указу президента, мол, президент якобы запретил, да, то есть воля такая вот была проявлена, непосредственно э, самого, не знаю, верхнего руководителя, верховного главного, командующего, целого вот... Целой Рады, да, ну то есть Какое-то вот политическое это, Составляющее этого документа Почему? Потому что никакой логики в нем нет Почему именно сегодня А не 24 февраля 22 года Да, то есть Ну просто как Во время вот этих вот событий Которые связаны с Ну вот несколько коррупционных Да, дел появилось Относительно опять же этих топ чиновников Возникает вопрос, ну, кого-то уволили, кого-то не уволили. Возможно, было принято такое решение, чтобы эти люди не смогли выезжать, но, опять же, им, этому кабинету министров поручено обработать это право выезда таким образом, перечень, да, которых я вот сейчас озвучу, должностных лиц. То есть, они смогут выезжать только в служебные командировки, вот, то есть прописать текст таким образом, чтобы они могли выезжать только в служебные командировки. И здесь кто? Члены кабинета министра Украины, то есть это министры, первые заместители и заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти, первые их заместители и заместители, руководители офиса президента Украины и его заместители, руководители других. Вспомогательных органов и служб, которые создает президент Украины и их заместители. Главы службы безопасности Украины даже не, не может приезжать. Ну, в общем, перечень этот э, достаточно большой, можно ознакомиться с ним отдельно, я ссылку добавлю. Что еще самое интересное, это здесь в этом списке даже есть уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители. Недавно в моем канале было видео о том, что депутат обращался к уполномоченному с той целью, что у него есть право, у этого уполномоченного обратиться в Конституционный суд с целью разъяснение, да, толкование насчет соответствия Конституции постановления Кабинета Министров, который фактически ограничивает право выезда, да, не закон, а постановление. То есть, а, уполномоченный ответил, что все законно. Так и тут возникает вопрос, а может ли вообще президент, у нас как бы по Конституции президент это как отдельный институт, да, и Кабинет Министров это Именно исполнительная власть. Это центральный орган исполнительной власти Кабинет Министров. То, что президент исполни... к исполнительной власти или к законодательной власти, у нас Конституция не определено, к какой власти он от... относится. Вот. Но я считаю, что Кабинет Министров мог и без этого указа принять э... ну, опять же в такой же способ урегулировать вопрос выезда чиновников. То есть Внести, опять же, в этот пункт, э, есть в правилах пересечения государственной границы, пункт 2.6, э, который э, я подал иск в суд с клиентом с одним, э, который просил, э, прошу в иске, да, этот э, абзац один лишь, который внесен постановлением Кабинета Министров от 1 апреля 2022 года, номер 399, да, а именно добавили тут всего лишь одну строчку, вот эту вот. Эта норма не распространяется на лица определенных в абзацах 2-8 части 3 статьи 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. То есть, я думаю, путем изменения в этот пункт, опять новым, новым постановлением, Будут внесены, э, ну, опять же, части, вернее, пункты, абзацы э, частей этой статьи, да, вот, например, э, если мы уберем часть первой статьи 23, тут указано, что э, не подлежат мобилизации работники органов военного управления, э, ну, и, опять же, перечень, да, Бюро экономической безопасности, э, Бюро государственного расследований ну и так далее то есть вот он список и тут еще есть относительно этих забронированных вот. то есть скорее всего вот этот пункт 26 будет внесены изменения кабинета министров и будет это работать Ну, повторюсь еще раз я думаю это можно было сделать без этого указа поэтому по моему мнению этот указ чисто политический характер несет Опять же, службы безопасности Украины, пункт второй этого решения, нужно будет жить, то есть внедрить мероприятие относительно проверки законности решений Министерства развития территорий, инфраструктуры Украины. Опять же, один из заместителей да, подозревается там в коррупционном. Уголовном правонарушении сегодня, когда вот я записываю это видео, решается вопрос о мере пресечения да, относительно этого чиновника. И вот соберут все эти решения, которые давали основание внести так называемую систему шлях для выезда людей. То есть это целый опять же, раздел, ну, абзац, можно, абзац да, этих правил пересечения государственной границы. И теперь все, кто выезжал по этой системе, попадут под контроль, под проверку службы безопасности Украины. То есть, что будет сделано? У всех этих военных администрациях, во всех этих органах, да, областных администрациях, киевской, городской администрациях, будет собран реестр этих всех решений. Вот, и будут каждого проверять На предмет обоснованности Внесения соответствующих Сведений То есть по сути будут проверять Каждого человека да, Который выехал Были ли основания Выехал, вернулся, не вернулся и так далее Поэтому тут Все кто э, Выезжал и не вернулся Немножко надо напрячься да? Но мы помним что Ответственности по сути никакой нет за невозврат То есть найдут просто коррупцион, коррупционные схемы Конкретных коррупционеров То есть проверка на, на наличие оснований То есть допустим если кому-то безосновательно выписали И он уже выехал То да, возможно и будет возбуждено уголовное дело По поводу того, что человек э, выехал там незаконно и так далее. Но э, какие будут последствия? Ну, скорее всего, вот, только последствия будут для тех, кто э, ну, выдавал эти решения. Ну, в связи с этой, с этой целью и было принято такое решение. Проверить именно законность решений, а не законность там, выезда э, и там, невозврата да, этих людей. И потом, еще третий пункт, главнокомандующий вооруженных сил обеспечить неукоснительное соблюдение органами военного управления, военными командованиями, требований законодательства при решении вопросов относительно пересечения государственной границы Украины. Я думаю, это вопрос вот этих вот отсрочек, вопрос пригодности, непригодности, то есть все... Основания для выезда Которые являются Опять же в этом пункте 2.6 Другие э, военно обязанные Которые не подлежат призыву да, И все это опять же будет проверено Вот э, Поэтому Каким-то косвенным образом Это коснется и Всех других категорий Людей Почему? Потому что э, Ну как говорится, лес рубят, щепки летят, да? Поэтому, если вы планировали выезжать, ну, постарайтесь выехать вот в этот промежуток пятидневный, наверное. Не знаю, наверное, там будут проблемы с выездом. Наверное, будут их создавать дополнительно. Но э, я думаю, что кабинет министров, вот сейчас этот пятидневный срок, может, кроме вот этих э, непосредственно... Непосредственно той задачей, перед которой его поставили, да, этот кабинет министра, может еще что-то внести, да, то есть какие-то решения еще принять, еще внести какие-то изменения в эти правила и что-то убрать, что-то добавить, да. Хотели внести изменения относительно дать возможность выезда там, забронированным, за предприятиями, вот, ну, я опять же этого не увидел. И думаю, что можем не увидеть В общем, такая вот плохая новость Я скажу откровенно Почему? Потому что, как говорится, не законом вот, А какими-то указами, постановлениями Ограничиваются очередной раз конституционные права Пускай даже это и чиновников Ну вот, не знаю, как Ну Давайте, давайте вот подумаем, как реализовать к примеру, прописать так, чтобы чиновники те же не злоупотребляли возможностью отправить себя же в служебную командировку. Ну, я вот не знаю. Это надо будет что? Каждую командировку проверять на предмет ее целесообразности, необходимости и так далее. Вот не пойму. Мэр города, да, было в СМИ, опять же, неоднократно пытал выехать э, ну, ну, не просто так а в какую-то служебная э, служебную командировку если не ошибаюсь это мэр чернигова был вот и вот дважды не выпускали вот. то есть тут непонятно каким образом мне опять же непонятно э, пограничная служба будет устанавливать а кто перед ними да э, ну допустим ладно там первых лиц э, заместителей и так далее еще можно там узнать э, о остальных, вот. вот допустим, судей, ну их же тысячи, прокуроров, тысячи, это что, какой-то реестр, руководителей других государственных органов и их заместителей, каких, как установить, является человек руководителем органа, не является, то есть масло масляное, как контролировать по службе этот указ, то есть это какой-то будет... Реестр на реестр, реестр госслужащих. Без понятия. Ну, наверное, это ж обговаривалось решение, когда оно принималось. Наверное, и кабинет министров, премьер-министр входит в совет Рады национальной безопасности и обороны Украины. То есть он мог высказаться по этому поводу. Вот. Ну, хотя, не знаю. Честно говоря, эти же заседания не транслируются, они закрыты. Как это решение принималось, непонятно. Подписывайтесь, пишите комментарии. Я все комментарии читаю. На большинство из них отвечаю. Если ну, это касается какой-то вопрос в сфере моего видения, моей компетенции, и могу ответить. Абсолютно бесплатно. В комментариях отвечаю.